Добрый день, Дмитрий. Добрый день, Олег. Меня зовут Хусаинов Москут. Я из Самары. Я вот отвечаю на вопросы. Второй вопрос. В чем был мотив вашего обращения к нашему вебинару? У меня возникла необходимость тренировки памяти и работы с литературой. Третий вопрос. Насколько интересным был для вас вебинар? Ну, на занятиях был новый подход к чтению, мышлению, освоению информации. Четвертый вопрос. Как вы оцениваете программу вебинара? Очень много информации и упражнений. Пятый вопрос. Хорошо объясняет доходчиво. Шестой вопрос. Таблица Шульц 18 дробь 17 дробь 16. Скорочиталка. Длина 27. Интервал 291. Угол зрения. При 100, 98, воззрение 140. Чтение 510 знаков в минуту. Седьмой вопрос. Я рассчитываю через 3 месяца. Восьмой вопрос. Если есть мотивация, то необходимо записаться и заниматься полной силой.